Чудесная погода. Угу. Пойдем гулять и ничего не делать. Эй, вы куда? Мы же к ЕГЭ готовимся. У нас и без ЕГЭ все будет хорошо. Мы же олимпиадницы. За что скажите я ищу везде иксы? Неужто пригодятся ударения или суффиксы? Ну тут вот не бы. В задачах про бассейны я иду к дну. В литературе я тону, как бедная муму. Потратим столько времени и пользы никакой. Все а знаний так же ноль. Жизнь моя стала пуста, как у эл глаза, ну и черту чёрту И что это за несанкционированная акция с участием школьников? Мой совет тебе один. Бросьте ерунду. Вон подруги мамы, сын, метит в МГУ. Если низкий и будет бал, бал, то прощай, бюджет. Попытаешься списать. Покинешь или нет? Мы мешки под глазами. Метала Ну, есть варианты. Стоп! Это так себе мотивация! Вы меня все достали! Я не буду сдавать ЕГЭ. Воу-воу-воу, полегче! Знаете, что объединяет Стива Джобса и этого парня? Они оба не заканчивали университет. Вы кто такие? Мы Орден Сопротивления. Немного СММ, немного биткоина, немного пластиковые окна. Тебе не нужно сдавать ЕГЭ. Гос, с нами, фрилансить. А знания получишь на мастер-классах. А ежегодную диспансеризацию он тоже на мастер-классе пройдет. Мы орден порядка. Правила созданы для того, чтобы их соблюдать. Даже не думай, парню только недавно разрешили выбирать себе одежду, а ты уже хочешь, чтобы он выбрал себе вуз? А ты хочешь, чтобы он как пошлое море у Дудя сидел, да? Ничего умного не сказал. Да он хотя бы был искренним и настоящим. Самое короткое интервью. Так, что так громко. Давайте тише, как рыбы. Я на бахте. Ой, простите. Эй. Расскажу тебе о плюсах нашей страны. 3К. Комьюнити. Креатив. Кофеин. Коворкин. Обитель людей, которые сделали себя сами. Санглова тебе никто не босс Карьера не важна Важно наличие мозг. Лишь на 12 дня Стоит будильник твой И если ты захочешь, друг То будет выходной А как без пенсии Ты будешь жить? Конечно, если сможешь да До неё дожить. С него слетаешь на гла, Ведь благо есть прикласс. А если не пошли дела, То встанешь за одну из сказ. Подумать ты, зачем сдавать ЕГЭ? Воу-воу-воу-воу! Вы что путаете парня? ЕГЭ нужно сдавать. ЕГЭ наше все, Без ЕГЭ никуда. А вы кто? Репетитор по ЕГЭ. Отстаньте от меня, это моя жизнь Это мой выбор, не ваш, не ваш и не ваш Сдавай ЕГЭ А вы разве застали ЕГЭ? Знаешь, нет разницы, сдавать ЕГЭ или экзамен старого формата Это лишь одно испытание, которое тебе подкинет сама судьба Не ходи по мокрому полу чтобы доказать себе, что ты готов к взрослой жизни. Ну а так решать тебе, парень. Ну как сдал? Нормально. Но можно было лучше. Столько времени в каворкинге потратили. Не огорчайся. Знаешь, что общего у Ленина и Стива Джобса? Отчисление с первого курса. У тебя еще есть возможность стать человеком. Просто... Это мы это уже слышали. Ребята, пополнение. Ты сдал экзамены, попал в отличный вуз. Запомни навсегда Студенческие года Не забудь Пой И люби Учись твои, живи. Слушай, ну ты же сказал ему, что теперь Такие жесткие экзамены у него будут каждые полгода Эм, нет А так, ребят, не расходимся? Снимаем еще один рвоучительный мюзикл О -о -о -о. Давайте, давайте, давайте!